Миш, все мои дорогие, сегодня Алексей уехал в город, а быка повез, ну, мясом продавать, а я вот подоила, козочек пока во двор выгнала, сейчас сынок оденется, пойдет пасти. наши газона косилки, если бы они тут не гуляли иногда тут бы вообще все заросло так каждый день по чуть-чуть скажи мы работаем каждый день травы косим вот были совсем козочки Сейчас курицам насыпем, кушать бройлерами. Все жаждут пищи. Да? Все ждут. Старший сын посет коров сегодня. Поэтому одна-одна, совсем одна. Может, не совсем? Ну и чё тут у нас? Сюбочка нету, сена. Там он Алексей дров привез. Видно, что горевшее было дерево. Весной пожар. Это купленная цыплята. Сейчас пойдем посмотрим. Как там поживают цыплята, которые куры, которых вывели. Вон, из них там коробочка за душевой, уличный. Летний. Вон они. Вот они. Арбузик доедает. Ой, как бегут, они бегут. Кроссовки можешь носить. Питатипа, петушок. Отсюда петушка одного обязательно оставим, одного свекрови отдадим. Она нам петуха давала, чтобы цыплят вывести, да? Они ручные, такие хорошие. Вот такое вот утро деревенское. сынок вышел, пастух. Сентябрь уже начался, одни а теплые. Прямо даже в понедельник обещают через несколько дней 30 градусов тепла. Вот такое лето продолжается у нас. Завтра у меня день рождения, исполнится мне 32 годика, можно сказать, детство еще. Не хотим, скажи, поддаваться под твои хитрости. Ну что, давай с Богом? Бог благословит. Да, а. в надо за ну давай, с Богом сегодня не учишься, поэтому можно и последить за козами, да? Да, это ну давай Давай